Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 17 марта Русская Православная Церковь отмечает память святого преподобного Герасима. Сегодня я познакомлю с житием этого удивительного святого. Много лет тому назад жил один старый монах по имени Герасим. Всю жизнь свою он провел в молитве, посте и трудах и к концу жизни своей достиг великой святости. Имел жалость к зверям, был милосерд к людям, но больше всего на свете он любил Бога. Чтобы всегда иметь память о Боге в своем сердце, он решился поселиться в той далекой палестинской земле, по которой когда-то ступали чистые ноги нашего спасителя. Покинув свой родной город в Малой Азии, он поселился невдалеке от Иерусалима, за рекой Иорданом, в пустыне. Днем пустыня была сухая и знойная, точно вся золотая от раскаленного на солнце песка, а ночью спускалась прохлада и яркие крупные звезды сияли над спящей землей. Тихо было в пустыне, безлюдно. Изредка только пройдет караван верблюдов с товарами, да пробежит за добычей шакал или лев. Герасим построил себе малую келью в пустыне и днем работал в ней. плюл на продажу из пальмовых веток корзины, а по ночам молился Богу один в тишине. Скоро молва его святой жизни разошлась кругом по окрестности, и стали к нему приходить другие монахи, чтобы вместе с ним жить, молиться Богу и работать. Так вокруг старца собралось около ста монахов. Герасим построил для них монастырь на горе, среди пустыни, невдалеке от реки Иордана. Монахи занимались плетением корзин, которые носили потом продавать в Иерусалим. Герасим купил им также осла, на котором носили воду в бочонках из Иордана. В монастыре скоро стало мало места монахам, и начали они, по примеру Герасима, ставить себе келье в самой пустыне. По воскресеньям за литургией все причащались при чистых христовых тайн, услаждались с старца и вместе делили трапезу. После трапезы Взяв с собой на неделю немного воды и малую толику хлеба, они расходились по келем в пустыню для подвигов веры, труда и молитвы. Жили все дружно, в любви и согласии, и брали со старца пример для жизни богоугодной. Старец же все больше возрастал и укреплялся в любви Божией, и достиг такой святости, что не только люди его почитали и учились у него прилежанию, Смирению, любви и терпению. Но и звери ему подчинялись и слушались его, как когда-то Адама в созданном Богом раю. Шел однажды Герасим по иорданской пустыне и видел, лежит перед ним, растянувшись на раскаленном песке, огромный лев. Присмотрелся старец позорче, придвинулся ближе к зверю, а лев и не движется, грустно глядит на Герасима поднял с трудом переднюю лапу и протянул ее к старцу, точно его о чем-то умоляя. Опустился Герасим на песок, осмотрел внимательно львиную лапу и увидел, что в нее вонзился огромный шип и что вся она распухла и загноилась. Старец очистил рану, вынул шип, обвязал лапу куском полотна. А лев кротко смотрел на Герасима, Благодарно лизал ему руки, не умея словами выразить ему своих чувств. С тех пор лев не покидал старца. Принимал пищу из его рук и ходил за ним, как верный ученик. И все вокруг дивились благодарности зверя. «Пусть будет он в числе нашей братьев», — решил старец. «Пусть вместе с нами несет послушание монастырское». И поручил ему старец охранять осла который носил для монастыря воду из реки Иордан. А когда осел пасся на берегу, лев должен был сторожить его. Но случилось однажды, что лев отошел от осла и уснул, размаренный солнцем. А в это время шел мимо караван верблюдов из Аравии. Увидели погонщики осла одного и увели за собой. Вернулся лев с погуром и виноватым видом вечером в обитель один. — А где же осел? — спросил его святой Герасим. Лев еще более понорил голову, точно прося у старца прощения. Старец подумал, что лев съел осла, и строго сказал, — Раз нет теперь у нас осла, то ты будешь делать для обители то, что делал он. И стали с тех пор навьючивать на льва, как прежде на осла, бочонки и посылать его на Иордан за водой. И лев покорно исполнял эту работу и безропотно нес свое новое послушание. Через некоторое время купец из Аравии, уведший осла, вновь проходил с караваном верблюдов, нагруженных товарами. С ними был и осел. Случайно на берегу Иордана им встретился лев. Увидев осла, лев тотчас узнал его и бросился к нему. Купец и его спутники, заметив льва, в страхе разбежались в разные стороны. А лев, схватив осла за повод, как делал это прежде, повел его вместе с привязанными один за другим верблюдами к старцу в обитель. Громким ревом и рыком выражал он притом свою радость, что нашел потерянного осла. Увидев его, ведущего города за собой караван нагруженных верблюдов, а за ними осла, старец тихо улыбнулся, и сказал, удивленный этим зрелищем братьям, «Напрасно мы вронили льва, думая, что он съел нашего осла. Лев неповинно понес наказание. Зверь бессловесный, а людям подает пример послушания. С тех пор старец Герасим и лев еще больше привязались друг к другу. И прожил так лев около пяти лет, не отлучаясь из монастыря. Когда святой Герасим скончался, и был погребен братьей около церкви монастырской, льва в это время не оказалась в обители. Пришел он лишь через несколько дней и начал искать старца. Увидев льва, монахи с грустью сказали ему, «Нет нашего старца, отошел ко Господу». Стали монахи давать животному пищу, чтобы хоть этим утешить его. Но лев пищи не принял, озирался кругом и скорбно рычал. А монахи, гладя его по спине и жалея, все повторяли. Нет нашего старца, оставил нас с сиротами. Левша все больше печалился, все громче ревел, точно плакал. Тогда старший из братьев сказал. Ну вот, ты не веришь, что ушел от нас старец? Так иди с нами, мы покажем тебе место, где он теперь лежит. И пошли с ним гробницы. Преклонив колени... Стали монахи плакать и громко скорбеть, потому что очень любили своего духовного наставника и жалели о кончине его. Услышав их плач, и лев протяжно и громко завыл, а потом лег на гробницу и спустил в последний раз сильный рык и умер. Сильно жалели о нем монахи и не знали, чему больше девиться. Праведные ли жизни и кончине старца? или благородству и преданности его верного льва. Вольную жизнь лев променял на ярмо и просторы пустыни, на общество старца. Трудился и жил для него, и самую жизнь свою принес к его гробу. И прославили монахи Бога, открывшего им дивную тайну своей любви, в которой слиты единой связью и человек, и зверь, и вся природа. И увидели они славу Божию, сияющую над миром, и льва, словно ягненка, лежащего у ног человека. Вот, Дорогие братья и сестры, житие старца Герасимы действительно удивительно, почему лев, дикое животное, с такой любовью относился к святому, тянулся к нему. А потому что он увидел в нем ту самую святость, которая была прежде у Адама. Ведь в начале времен Адам, и Ева и все животные в раю жили в большой дружбе друг с другом. То есть своим смирением вот, старец привлек себе даже послушание зверя. И это очень много значит для нас. Да? Мы в своей жизни тоже должны стараться жить по смирению. Конечно, мы не можем быть монахами, но находясь каждый на своей позиции в жизни. И, конечно, еще это житие нас научает быть милосердию как и с людьми, так и с братьями нашими меньшими, животными. Я от всей души поздравляю вас с праздником преподобного Герасима. Ну, дай Бог, чтобы все вы жили в мире согласии друг с другом и с братьями меньшими. Храни всех вас Господь!